Федеральная резервная система США за сентябрь-ноябрь месяца, то есть за два с половиной месяца осени 2019 года пуливает всю ту ликвидность, которую она изымала на протяжении всего 2019 года. То есть то, что она изымала на протяжении восьми месяцев, это обратно впуливается в рынок в течение двух-трех.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 Фактически программы предоставления ликвидности, которые работали до этого на протяжении 100 лет, снижение процентных, управление стоимостью денег посредством процентной ставки, предоставление ликвидности, предоставление ликвидности тоже перестают работать. То есть программы QE перестают работать. То есть даже когда ты печатаешь деньги и готов эти деньги предоставить банкам, банки эти деньги не берут. Как думаете, почему банки не берут деньги, когда им, им даже резервирование не нужно? Как, как вы считаете, почему, вот мне именно для вас интересно, для людей, которые смотрят в онлайне, вот от, как вы думаете, почему банки не берут деньги, почему им они не нужны? Ну то есть опять, если, если мы говорим про альтернативы, окей, хорошо, вы получили деньги, они все равно на условиях возвратности, то есть сделка репо, да, вы отдали свои активы, вы получили под залог этих активов деньги, но вы тут же заключаете сделку, что вы эти активы в дальнейшем, то есть деньги должны будете вернуть, активы забрать себе обратно. То есть получается, что у банков фактически они не понимают, что с этими деньгами делать. Потому что ставки инструментов с фиксированным доходом, они ниже реальной инфляции. Высоконадежные, вообще отрицательную доходность имеют. Поэтому тебе смысла в них вкладываться нет. А выдавать кредиты? Кому выдавать кредиты, когда торговые войны, глобальное производство падает, и все инвестиционные дома, и все экономисты заявляют о том, что экономика замедляется. У компании будет меньше прибылей. Поэтому получается кредитовать в таких условиях – это очень высокий риск. Тебе нужно резерви, резервы тогда поддерживать значительные, то, что люди не будут платить по кредитам. И самое главное, кому кредит давать? Компаниям давать или физическим лицам? Физики закредитованы по самые помидоры. Юридические лица, соответственно, вероятность того, что у тебя физлицы закредитованы, соответственно, они потреблять не будут, соответственно, компании зарабатывать не будут, чистой прибыли не будет, значит, твой, тебе кредит не вернут. Все, программы кредитования для тебя закрыты. И поэтому банки, даже если и могут взять эти денежные средства, они могут их взять исключительно для того, чтобы направить их вот сюда. Почему на фондовый рынок, почему сырьевые товары, почему рынок акций? Потому что, как минимум, акции это антиинфляционные инструменты, как минимум уровень инфляции ты заработаешь. Мало того, какую-никакую доходность а акции обеспечивают дивидендную, да, они пока что еще зарабатывают. Третья акции можно взять, если что, перекрыться, да, закрыть брешь в балансе, отнести их по операциям репо в центральный банк и под залог этих акций или облига... акций в первую очередь получить денежные средства. Помимо всего прочего, акции более или менее ликвидны. То есть их можно достаточно быстро продать. И поэтому этот капитал и устремляется на финансовые рынки. А, но опять все ограничено. Окей, они прибежали, они и так на протяжении там, 12 лет бежали на фондовые рынки, рынки выросли уже там, на 300 процентов с кризиса 2008 года. Срок окупаемости инвестиций в американских компаниях 25-30 лет. То есть все уже стоит очень дорого. То есть реальная доходность, дивидендная доходность, когда она хотя бы покрывала инфляцию, в этом была какая-то логика. Сейчас покупать акции, они дорого стоят. И вероятность того, что у них прибыль в будущем сохранится, очень низкая, потому что торговые войны, и это негативно сказывается на рентабельность. Плюс тут еще накладывается тот факт, что с приходом Трампа Увеличив... Уменьшается безработица, а стоимость оплаты труда, час оплаты труда растет. О чем это говорит? Это говорит о том, что чистая прибыль у компании тоже снижается. И поэтому опять ты можешь получить ликвидность, но для тебя уже становится закрытым и фондовый рынок, потому что он дорого стоит. И поэтому давай не давать ликвидность, банки скажут, ребят, не надо нам, да? У нас и так уже риск взяты выше крыши, поэтому нам вот хоть еще 5 триллионов печатайте. Они нам не нужны, мы их не возьмем, но в случае только каких-то критических событий.